Вчера познакомиться. У нас сегодня уже состоялась достаточно обстоятельная беседа с президентом. Практически мы прошлись про, по всем вопросам нашего двустороннего взаимодействия, и по политическим вопросам, и по экономическим, конечно, высотой, ну, естественно, потому что это лежит в основе всего нашего комплекса совместная работа. Я очень рад встретиться с вами, поговорить, потому что все-таки основная основной груз ответственности за экономику лежит на правительстве. Здесь очень много задач, у нас очень большой объем в совместной работы. Она, во всем в последние годы, наверное, в курсе. все-таки работает неплохо даже, я бы сказал. Хорошо. Динамика была очень позитивной. Она и сохраняется сегодня лишь эта динамика. Правда, немножко выстраивает, э, не что темпы роста немного снизились. Хотя рост продолжается, рост э, товарооборота продолжается. Это, в общем-то, неплохой показатель. Э, э, вы в правительстве работали, чтобы тебе опытные, знающие э, проблемы в нашем сотрудничество по многим, по многим составляющим. И очень рассчитываю на то, что и Мехправкомиссия, которая у нас создана, она активизирует свою работу. В последнее время, в связи с политическими событиями на Украине, деятельность этой комиссии немножко запускала. Ну естественно, ничего есть, особенного нет. Сейчас уже подошло время, когда нам нужно, мне кажется, на экспертном уровне и на уровне руководителей правительств интенсифицировать контакты и заняться уже практически работой нашей совместной. Там много и проектов совместных, вы наверняка уже знаете о них, и много текущей работы. От ее результатов многое зависит в отношениях между нашими нашим. странами. Да, и все мы хорошо знаем, что эта работа зависит и социальности, как в Украине, так и в России. В общем, я очень рад познакомиться и надеюсь, что, хоть времени немного, но мы удастся по ключевым вопросам нашего экономического, где правительства. Да, мне очень, очень приятно познакомиться с вами. Я считаю, что это одна из самых важных встреч для Украины сегодня происходит. И в вашей, вашей короткой речи я услышала главные ключевые слова для нас, что вы рассчитываете на украинское правительство. Я хочу сказать, что вы можете рассчитывать на украинское правительство. И э, я знаю твердо, что каждый министр готовился к сегодняшнему приезду вашему, вашей команде. Мы додетали знаем все позитивы и все проблемы, которые были в построении наших отношений. И я могу вам твердо сказать, что нет ни одного нерешаемого вопроса. Хотя вот у нас были такие большие таблицы, там 62-63 проблемных вопросов, не вижу. Я твердо знаю, что если мы будем иметь волю к решению этих вопросов, ничего не останется такого, что не было бы нам по Сегодня мы еще раз на правительстве поднимали этот вопрос. Могу вам сказать, что единое экономическое пространство, если мы несколько, после всех политических даталей, преобразуем элементы нашего экономического, это, конечно же, наша перспектива. И мы хотим сделать так, чтобы два правительства собрались, прошли по всем элементам единого экономического пространства, как мы его хотим видеть, как мы его можем видеть сегодня, и просто наполнили его совершенно конкретным смыслом. Газовые наши программы. Я знаю, что очень много времени, сил, оба правительства и наше прошлое, и ваше сегодняшнее, потратили на то, чтобы программы в газовой сфере стали реальностью, чтобы можно было балансы между нашими двумя странами с привлечением других стран, Казахстана, Казахстана, сделать э, успешными. Я думаю, что все это мы сохраним и приумножим, приумножим наше достижения. Мы очень хотели бы видеть как можно больше наших совместных экономических проектов. Вот мне, например, было даже немножко больно слышать, что программа вокруг АНСИМС, вот она так долго обсуждалась, но не соединили усилия и не дали результат. Но это не значит, что мы сейчас об этой программе будем говорить. Я просто хотела бы, чтобы нас соединяло как можно больше совместных проектов. Самолеты, космос, газ, мир. Все, что можно сделать, мы просто проживем. Меня Ленинш Кучма сделал мучился. с Но это все-таки должно на уровне экспертов и специалистов решаться. Хотя, что касается уровня правительства, то мы готовы поддержать проекты в высокотехнологичных областях, хотя там появляются и новые. Не, не знаю, вы, наверное, слышали о проекте Ан-148. среднемагистральный самолет, причем очень хороший, пара экспертным оценкам. И вот только что, в феврале, украинские и российские партнеры подписали соответствующее соглашение по развитии этого проекта. Это работа, которая имеет хорошие перспективы. Объем примерно оценивается где-то 480 машин. При этом Примерно половина для стран и страны. это действительно хорошая работа. Что касается той темы, с которой вы начали, это единое экономическое пространство, то должен сказать, что это, во-первых, не было нашей инициативой. И создание единого экономического пространства – это не российская инициатива. Вы это... же не отказываетесь? Мы не отказываемся. Мы за. Мы за. Просто мы Терпеливо очень относились к тому, что происходит в том числе в Украине в связи с острыми политическими событиями, внутриполитическими. И, и понимаем, что это всегда является предметом ну, или инструментом в политической борьбе, но она закончилась. Сейчас, как в Украине сказали, нужно уже предметно смотреть на любую проблему, в том числе и на эту. Мы исходили... Из таких вещей, в реализации которых ровно заинтересованы экономики как России, так и Украины, как Белоруссии, так и Казахстана, мы хотим минимизировать наши инфраструктурные издержки и сделать наши экономики более конкурентоспособными на мировых рынках. Вот основная задача. Там нет никакой политической составляющей. Я знаю, что существуют разные мнения по поводу так называемых наднациональных органов. Предусмотрен только один наднациональный орган. Это тарифный комитет. Еще раз могу сказать, что и это не наша инициатива. Казахстан и Беларусь и Украина прежде всего заинтересованы в том, чтобы тарифы на перевозки с железнодорожным транспортом, тарифы в электроэнергетике, другие тарифы, чтобы эти тарифы устанавливались не в России, а в, а в каком органе, который бы принимал участие с участием всех этих стран. Принимал бы решения участие, с участием этих стран. Это от нас хотят отнять часть суверенитета. Мы должны еще задуматься, нужно нам это или нет. Мы готовы пожертвовать частью? Мы в интересах развития всей нашей экономической территории огромной. Мы готовы на это. Мы считаем, что это может быть сделано. Каждый из стран-участниц стран, этого соглашения исключительно, исходя из своих собственных национальных интересов, так, как та или иная страна, то или иное правительство понимает эти интересы. И вот в той части, в которой Украина хочет принять участие в этом проекте, Пусть и принять. Если не хочет совсем, значит, мы не будем оставить. Хочет принимать участие в полном объеме, значит, в полном объеме. Единственное, чего мы от вас просим, и это будет вторая часть нашей беседы, когда уже коллеги из прессы, идут, мы просим, чтобы как можно быстрее был назначен человек, ответственное лицо, которое бы в контакте с коллегами из Белоруссии, России и Казахстана продолжить эту совместную работу. Вот, нам больше ничего не нужно, а там уже, э, вы сами определитесь, в каком объеме присоединяться к этой работе. И э, думаю, что хорошим примером может все-таки являться объем нашего торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Ведь э, экономика Беларуси раза в три меньше, чем экономика э, Украины. А объем торгового оборота между Россией и Беларусью на миллиард больше, чем с Украиной. Это при огромных темпах роста за последние годы торгового оборота между Россией и Украиной. До сих пор мы с вами отстаем от российско белорусского сотрудничества. Но это же просто показывает, что стоит только маленький шаг сделать для того, чтобы не просто добиться лучших результатов, но добиться Такого взаимодействия, результаты которого реально почувствуют миллионы граждан, как в Украине, так и в России. Безусловно. И я вот еще раз хочу сказать, что и правительство, и президент, с которым мы три дня буквально работали для того, чтобы профессионально подготовиться к нашей дальнейшей перспективе нашего сотрудничества. Мы за то, чтобы единое экономическое пространство действительно существовало, существовало так, как оно приемлемо для всех государств, участниц, и главное, снять все ограничения свободной торговли, всех. Вот все, что мешает нашим товарам Бороса, просто нужно взять и не ждать до 2017 года. Я не знаю, кто из политиков доживет так до 2017 года, но самое главное, нам нужно просто немедленно открыть для вольной, свободной торговли цельнейшей возможности. И мы готовы к этому. Вот Украина готова этот шаг сделать намного скорее, чем было предусмотрено всеми нашими предварительными договоренностями. Вот это и есть предмет для обсуждения в рамках этого так называемого единого экономического пространства. Абсолютно согласен. Кстати говоря, абсолютно ложным тезисом является, является высказывание о том, что Единое экономическое пространство – это в одну сторону движения, а скажем, совместная работа с Евросоюзом – это в другую сторону. Ничего подобного. Как вы знаете, 10 мая этого года мы планируем подписать с нашими европейскими коллегами документы о плане действий по созданию четырех общих пространств между Россией и Евросоюзом. Одно из главных общих пространств – это единое экономическое пространство с Евросоюзом. Что это такое? Это, по сути, гармонизация законодательства российского и европейского. Но если Украина делает такой европейский выбор, если она в этом направлении движется, мы знаем, что завтра Украина не будет членом Евросоюза, даже кандидатом. Вот через некоторое время, если мы через общие действия будем гармонизировать наши законодательства с европейским, это не э, ухудшает э, движение э, Украины в сторону Европы, а наоборот, создает предпосылки. Если завтра они будут созданы, тогда это легче будет сделать. И на этот счет, я думаю, э, когда эксперты начнут работать, будет полная ясность. Но нужно, чтобы они начали дать ну, mm это -hmm. mm -hmm.